Вы чувствуете себя некрасивыми, когда не делаете то, что хотите, не наряжаетесь в то, что вам нравится, не ухаживаете за собой, не заботитесь о себе, когда не любуетесь собой, когда покупаете себе одежду, которая вам не нравится, потому что на скидке или потому что это модно, это потому что мама купила. Да? То есть, когда вы не живете своей природой, у вас возникает вот эта тема, что вы какая-то вот ну, нехорошенькая, скажем так. Вот когда вы себе не нравитесь, вы живете не по своей природе. Вы свою индивидуальную женскую природу игнорите. Когда вы себе нравитесь, это значит, что... Вы живете со своей природой, и все, энергия течет, как бы. Вы себе не ставите там дамбы, плотины. Так, сердце не должно чувствовать, живот не должен переваривать еду, а попа не должна пукать. Все должно быть. Вы целостное существо. И в этой целостности есть красота. Когда вы делаете то, что вы хотите... Вы себе нравитесь. Вот такая простая на самом деле технология. Когда вы делаете то, что вы не хотите, идете против своей природы, вы себе не нравитесь.